Доброго вечера, дорогие участники сегодняшнего вебинара. У нас сегодня очень важная тема. Будем сегодня говорить о родовых программах и здоровье. Я очень рада, что столько людей у нас сегодня в чате. Давайте проверим все технические нюансы. Если меня хорошо слышно-видно, давайте плюсики в чат, чтобы мне уже удостовериться, что мы друг друга слышим и видим. Меня зовут Анна Нейман, я сотрудник Международной Академии Естествознания, и я отвечаю здесь за контент. Все видеоролики, которые вы видите в Академии, моих рук дело. Вот. И я очень рада сегодня выйти из тени, Ой, отлично вижу ваши плюсики, благодарю, очень, очень радуюсь вашей поддержке, будьте сегодня активными потому что хочется сегодня действительно дать максимум пользы и чтобы мы сегодня очень здорово провели это время вместе. Я вас благодарю, что вы нашли это время на посещение нашего вебинара, и давайте я вам расскажу, что сегодня нас с вами ждет. Это будет увлекательное путешествие. Начнем мы с вами с беседы с Анатолием Александровичем Некрасовым. Устроим небольшое интервью на тему здоровья и родовых программ. Обязательно пишите свои вопросы, в наш чат, и в конце мастер сможет дать вам ответы, и, возможно, это изменит вашу жизнь и повлияет на нее. Поэтому оставайтесь до конца, это очень важно. Давайте будем в диалоге. Также мы очень хотим сегодня вам показать реальные результаты людей, которым уже помогли наработки Анатолия Александровича. Это поистине увлекательнейшие истории, и, возможно, вас тоже они натолкнут на мысли о том, что изменить свое здоровье качественно возможно, и все в ваших руках. Также сегодня мы хотим вам презентовать новый 11 поток нашего замечательного иммунокурса «Генетическое здоровье». Этот курс помог уже сотням людей вывести свое здоровье на новый, новый уровень, сделать свою жизнь счастливее и жить на радостной стороне этой жизни. Вот. И также сегодня в конце вебинара мастер приготовил эксклюзивно для вас замечательную практику, которая прямо здесь и сейчас поможет вам повлиять на свое здоровье, сделать его лучше, сделать его крепче и, соответственно, повысить качество вашей жизни. Поэтому я вас приглашаю сегодня оставаться обязательно до конца, потому что самое вкусненькое будет в завершении нашего сегодняшнего мероприятия. Я очень призываю вас быть активными, не молчать, напишите о себе в чате, помашите ручкой, из какого вы города, сколько вам лет, вообще как вы, откуда вы знаете Анатолия Александровича. Давайте знакомиться, давайте объединяться, потому что это действительно интересно. Вот, Опять же, повторюсь, пишите свои вопросы, мы их будем собирать и в конце вебинара вы сможете получить на них ответы. Мы сегодня очень хотим сделать этот вебинар емким, четким и уложиться в полтора часа, вот, потому что мы ценим ваше время, и время сегодня – это самый ценный ресурс. Так что предлагаю не откладывать все самое вкусненькое на потом. Да, звук видите, все слышите. Угу. Уфа, уфа, добрый вечер. Добрый вечер, Ширигеш, Сибирь на связи, прекрасно. Замечательно. Я очень рада, что все... Видно, что все слышно, Казань, Киргизия, здорово, у нас сегодня просто международный э, вебинар, я вас приветствую, я очень рада, что у нас сегодня такой интернациональный э, коллектив собирается, и давайте, давайте работать сегодня во благо своего здоровья и становиться самыми счастливыми и гармоничными. Красноярский край, Хар, Харьков, Калининград, Абакан, Сургут, Караганда, Краснодар, О, это просто великолепно, огромное спасибо. Классно, что вы такие активные. Не останавливайтесь. Давайте будем на связи. Все комментарии видим. Нарусултан, Чебоксары, Красноярск. Класс, класс, класс, класс. Отлично. Давайте вкратце хочу представить мастера Анатолия Александровича Некрасова. Вдруг кто-то не знаком с его творчеством. Кто знаком, прекрасно, отлично, добавляйте, если что-то вы здесь не учли. Итак, Анатолий Александрович Некрасов. Это психолог, известный писатель, философ, основатель и ректор Международной академии естествознания. Автор более 40 книг, в том числе и бестселлера «Материнская любовь». И уже не секрет ни для кого, что это одна из настольных книг всех психологов, и действительно это просто азбука для всех родителей и книга, которую должен прочитать каждый. Она переведена уже на 8 языков мира, и мы надеемся, что этот список будет только расширяться. Анатолий Александрович уже более 30 лет работает с людьми, помогает им решить свои жизненные вопросы, и очень успешно хочу вам сказать. И сам Анатолий Александрович тоже очень яркий, насыщенный, интересный, большой путь, в том числе и с, со здоровьем тоже были разные коллизии. И Анатолий Александрович исцелил себя сам и теперь делится этим бесценным, не побоюсь этого слова, опытом с другими людьми. И сегодня вы тоже прикоснетесь к этому знанию и, возможно, оно повлияет и на вашу жизнь. Так что давайте приступать, давайте начинать. Я приглашаю в эфир Анатолия Красного, для того, чтобы нам пообщаться и по максимуму дать вам сегодня ключи к новому качеству жизни. Анатолий Александрович, приглашаю вас. Аня, э, добрый вечер. Благодарю за представление. Меня видно, слышно? Э, не видно. Включите, пожалуйста, камеру. Слышно прекрасно. Сейчас. Замеч... Так, сейчас. Замечательно, прекрасно. Вот, друзья, хочу несколько слов сказать об Ане. Вы постепенно знакомитесь с нашей командой. Как видите, команда замечательная, команда разносторонняя, талантливая, в основном молодая. Я один, наверное, самый такой <смех>, древний в этой команде. Не, наверное, а точно. Благодарю еще раз, Аня, за хорошее вступление, за хороший настрой. Все, я думаю, почувствовали, почувствовали твое состояние, наше состояние, которое мы хотим передавать. Ну, а теперь не, несколько слов о том, что же нас ожидает. Действительно, тема здоровья сейчас, ну, сами понимаете, становится все более и более актуальной. Очень много, очень много сейчас направлено сил на то, чтобы человек был нездоров. К сожалению, это так. К сожалению, государство нас не защищает по-хорошему, а способствует тому, что мы наполняемся страхами и еще более усиливаются разные заболевания и так далее. Я вспомнил, в русском радио была такая присказка. Медицина так быстро развивается, что здоровье за ней не успевает. Это действительно так. Несмотря на мощное развитие науки, биологии, медицины, техники, разных инструментов, работающих на благо здоровья, Здоровье людей не улучшается, становится все хуже и хуже. Больных не становится меньше, а все больше и больше. И это тенденция по всем странам, независимо от того, в каком полушарии находится. С чем это связано? Это связано не только с тем, что есть определенные программы по уменьшению населения нашего мира. Не только с этим. Это связано еще и с тем, что... Происходит глубочайшие изменения в энергетике Земли, пространства, космоса, и эти энергии требуют от человека раскрытия новых ресурсов, раскрытия новых возможностей. И вот здесь как раз и появляется разрыв, и многие не готовы к таким изменениям, к такому быстрому, динамичному развитию мира отстают и получают, получают проблемы. И вот чтобы это все учесть, все это компенсировать, быть в струе времени, быть в потоке времени, я, в общем-то, последние пару лет активно, серьезно занялся вопросами здоровья. Ну, как говорится, мне и карты в руки, мне самому надо заниматься здоровьем тоже основательно, потому что годы все-таки сказываются, и многие считают, что после определенного возраста стоит вообще подумать уже о другом мире. Но я хочу жить в этом мире, жить в этом мире здоровым, счастливым. И вот сейчас я, когда мне исполнилось, прошлый год исполнилось 70 лет, я взял новую программу. Точнее, мне ее подсказали мои друзья на день рождения. Они сказали, что ты прожил 10 раз по 7, теперь надо прожить еще и 10 раз по 8. Представляете, программа большая, но почему бы нет? Для меня всегда какие-то запредельные задачи становятся более интересными. Я в них включаюсь по максимуму, зажигаюсь и вот сейчас иду. И как опять же в русском радио есть такая присказка. Решил жить вечно, пока идет все хорошо. Вот это пока идет все хорошо, я буду распространять на последующие дни. И приглашаю вас, друзья, в этот путь, путь к здоровью. Я сейчас занимаюсь еще одной важной темой в направлении здоровья. Это на будущее, шапку закидываю, как говорится, дальше. Я не останавливаюсь. Это разрабатываю маршрутную карту здоровья. Хочу ее, чтобы получил каждый человек, который вот придет ко мне с этим вопросом, он получит маршрутную карту здоровья. И сегодня наш разговор пойдет о очень важном старте в этом направлении. О том, откуда корни всего. Корни рождения человека, корни его тела, корни его и проблем и так далее. То есть и все то, что мы имеем, идет из рода. Говорят, говорят, из детства. Но детство начинается все равно со слияния двух родов. И что при этом получается? Поэтому мы стартуем сегодня вот в этом направлении, в направлении здоровья, именно по вопросе рода. Как род влияет на здоровье человека? Аня, что-то... Есть вопрос, или я, я не туда пошел? Вы прям почувствовали, да, я хотела уточнить, я хотела, чтобы мы прям проговорили, что такое родовые программы, для того, чтобы все наши зрители могли уже в процессе нашего общения выявить у себя какие-либо родовые программы, потому что это какие-то сценарии, я же правильно понимаю или нет? Разъясните, пожалуйста, что мы сегодня подразумеваем под родовыми программами. Термины «родовые программы» уже существуют, уже летает в интернете, и многие к нему прикоснулись, есть и практики, которые занимаются родовыми программами, исцеление родовых программ, то есть это, в общем-то, не новое что-то, не нами придуманное, оно существует, и оно, к сожалению, влияет чаще всего отрицательно, потому что Родовые программы – это то наследие, которое мы получаем от своего рода. От своего рода. Вот, э, а род – это много. Род – это много. Это не только наши родители. И это не только наши бабушки и дедушки. И даже не только прабабушки и прадедушки. Это гораздо глубже. Не случайно э, вот, э, в Библии есть такое, э, такой термин, до седьмого колена. То есть семь колен почему-то вот в такой святой книге упоминается, как-то выделяется. Я сначала особо не обращал внимания на это. Ну, семь колен, да, ну, думаю, наверное, для красного словца там 7 вот. А оказывается, нет. Оказывается, все в мире очень тонко взаимосвязано. И когда я углубился в исследование этого вопроса, я увидел, что есть действительно в человеке. В человеке хранятся, хранятся представляете, программы, программы родовые до седьмого колена. Вот этим, это открытие, пожалуй, было, ну, знаете, самое, наверное, важное, потому что так глубоко в родовые программы никто не заглядывал. А оказывается, они записаны в человеке. И записано в определенном органе. И этот орган существует. И э, с ним это при, пришло осознание этого всего. Э, был, ну, в общем, Как это пришло осознание, это сейчас не место говорить. В общем, пришло осознание этого. И пришли инструменты. Как же эти родовые программы убирать? А мы сейчас говорим о программах, которые отрицательно влияют на жизнь человека. Так вот. Представляете, семь колен это 256 прародителей, 256. И каждый что-то внес, и мы это несем к себе в своем теле. Вот. А там все что угодно. Там какие-то болезни, какие-то проблемы, какие-то нерешенные задачи. То есть там накапливается все и так далее, и так далее. И это мы несем себе, и это время от времени просыпается в нас, выскакивает в самый неподходящий момент, и появляется болезнь. И мы удивляемся, откуда это, что это. А оказывается, это все то, что в нас записано. Просто при определенных условиях оно пробуждается, начинает жить активно, и влияет на нашу жизнь. Так что родовых программ много, очень много в человеке. И что-то он отстрадал уже, что-то там он отболел, что-то любовью, высокой, мощной любовью переплавил. Но очень много еще остается этих программ до седьмого колена. И вот я использую вот в своем вот этом проекте, который я сотворил, в начале прошлого года, когда началась вот эта вся бакханалия с пандемией, вот этот, в этом проекте я это учел и нашел способ, ресурсы, инструменты, помогающие убирать эти негативные программы, устранять, убирать их из тела, освобождать человека от этого. Вот что такое программы. Угу. Да, замечательно. Анатолий Александрович, правильно ли я понимаю, что, по сути, лечась да, от каких-либо заболеваний, мы фактически работаем со следствиями? То есть погружение в родовые программы – это действительно работа с причиной. Получается, лечение бесполезно, мы так и будем ходить по кругу, если не работаем с причиной? Вы знаете, действительно, сейчас уже все больше и больше людей и врачей в том числе, хотя они достаточно консервативны, но тем не менее, в их среде тоже много интересных людей, которые понимают, что причина – это главное. Устранив причину, следствие устраняются сами естественным способом, потому что в человеке заложены механизмы, механизмы восстановления здоровья, заложены, природой заложены. Нужно только не мешать. А вот эти мешающие факторы, причины заболевания, вот их устрани и все. И тело начинает восстанавливаться. Вот есть процесс регенерации, слышали, наверное, об этом. То есть каждый орган, каждая система физического тела через какое-то Время полностью обновляется. Это от, от, от нескольких дней самые легкие ткани до где-то года, максимум полтора, где костные ткани тоже полностью меняются, полностью обновляются. Понимаете? То есть регенер... процесс регенерации в теле идет постоянно. Только для каждого органа скорость этой регенерации разная. Но это... Обновление постоянно. Благодаря этому мы и живем. Если бы это не обновлялось, мы бы э, очень быстро э, э, потеряли бы здоровье. А это обновление. Но это обновление должно происходить по чистым программам. Ой, по тем программам, где нет вот этих причин заболеваний. Тогда человек здоров. Когда же эти э, причины э, сохраняются в этих программах, то это постепенно приводит к набору трудностей, к набору проблем, к набору болезней, и человек, в конце концов, стареет и умирает. Поэтому, да, действительно, это все вот таким образом действует. Анатолий Александрович, Вы упомянули об неком органе, в котором записана вся информация о наших родовых программах до 7-го Расскажите подробнее про этот орган, потому что, чувствую я, не все из наших зрителей знают об этом органе а, и вообще слышали такое. Давайте поделимся, что это за орган. Вы знаете, вот действительно все есть в человеке. Все есть в человеке. Существует эта фраза, существует несколько тысяч лет. Древние греки еще сказали эти слова. Действительно, в нас есть Все. Все все ресурсы для нашего здоровья и все возможности его это здоровье угробить и мы это видим как люди с, вот так вот походя растрачивают свое здоровье уничтожают его то есть мы можем все но мы можем также и восстановить здоровье и в человеке заложены, заложены системы органы которые нам помогают это делать. Мы просто зачастую не знаем это. Не знаем, что это, что это есть. Даже медицина, изучая человека уже э, сотни лет, она многие вещи не догоняет, потому что она смотрит на человека ну, очень просто, как на набор, как я называю, суповой набор, то есть мышцы, кости, там, нервы, все. А у человека же много других еще энергетических вещей. Он же вообще-то мощнейшая энергетическая машина. И вот эту энергетическую часть медицина не учитывает. А, а там как раз все и происходит. Там все как раз и закладывается. И вот то, о чем мы сказали, существует орган. Он всем известен. Ну как всем? В медицине известен. Люди-то живут зачастую даже и не знаю об этом, но слышали, возможно, это вилочковая железа, или по-другому, тимус. Вилочковая железа или тимус. Небольшой орган, всего-навсего, небольшой орган, он расположен вот здесь вот. вот. И этот орган, вот в этом как раз органе хранится информация о всех проблемах, о всех заболеваниях от 256 предков, наших предков, нашего с вами рода. Понимаете? Уникальная информация. Сначала она показалась сумасшедшей, такой, такой сумасшедшей, что ну, <смех> не укладывалась в сознание, но оказывается, это есть. И мало того, когда мы стали использовать методы работы с этим, с этим органом, то оказалось... Пошли изменения в жизни людей, причем такие мощные, такие сильные, что фантастические просто. И вот тогда э, я это очень далеко зашел в этом процессе, глубоко. Я использовал э, ченнелинги даже э, известных мастеров, э, в частности Сергея Коношевского и еще ряда других, которые, э, Марины Шульц в частности, э, которые э, под, дали мне подсказки, я еще глубже проник в этот, э, в этот процесс. И вот в результате родился, родился продукт, родился такой э, проект, в котором мы научились этот орган, орган исцелять, э, орган очищать. А он играет огромную роль. Ну, в, в медицине известно, что он играет большую роль э, в э, формировании иммунной системы человека, что он выполняет роль иммунной защиты. Но, друзья мои, как оказалось, это только маленькая часть его функций. На самом деле у него пять функций, и каждая функция – это просто супер какая мощная. И вот мы, работая с ним, постепенно, шаг за шагом, научились с ним так взаимодействовать, что он стал открывать свои ресурсы. А ведь что получается? Этот орган, этот орган, и в медицине, в медицине это хорошо известно, он начинает э, умирать, начинает умирать уже лет в 25. То есть защитные функции этого органа начинают теряться, и человек все более и более остается один на один с... С болезнями, с бактериями, с вирусами, со всеми теми проблемами, которые на него наваливаются. То есть его иммунная система начинает ослабевать их. И к какому-то возрасту, у всех по-разному, но примерно к 40 годам практически у всех тимус уже не работает. Вилочковая железа уже не работает. А ведь она должна защищать. А к 60 годам уже ни у кого не работает. Представляете, вот поэтому мощно идет старение и э, дальше уже уход. Вот этот, вот этот такой орган есть. Да, Анатолий Александрович, я помню, когда более года назад вы запускали проект «Генетическое здоровье», и я счастлива быть причастной к его созданию, и для меня тоже это была абсолютно прорывная информация, что можно действительно на уровне энергетических практик, действительно получить мощнейшие результаты по здоровью. И ведь вы и самый главный пример собственно работы вот этого курса. Расскажите, пожалуйста, как вы работали со своим Тимусом, как это происходило и какие результаты получили вы, что поняли, что это работает? знаете, я, кто следит за моим творчеством, знает, что я пишу только о том, что я, что я прожил, что я реализовал в жизни. Я не пишу о том, что я не, не сделал, или не могу сделать, или не делаю. Это для меня правило золотое. Я всегда пишу только о том, что прожито, принято, реализовано в жизни. И вот в этом вопросе, особенно в этом вопросе, я, конечно, решил тоже сначала испытывать все это на себе. Все мои тренинги я в первую очередь испытываю на себе, потом на своих близких, на нашей команде, а потом уже выношу дальше. Так вот, здесь я несколько месяцев целенаправленно занимался только собой. Потому что совершенно новая, необычная информация, совершенно новые, необычные инструменты. Поэтому я решил никого не вовлекать в это, а уж если пострадают, то я сам. Вот. И я шел в этом направлении, я говорю, несколько месяцев я целенаправленно занимался, исследовал и на себе пробовал все вот те инструменты, которые потом превратились в целый курс, оздоровительный курс. И вы знаете, я как раз шел мой 70-й год, приближался мой юбилей, 70 лет, и я решил, ну, думаю... Пойду в банк использую этот э, метод, или буду я классно, хорошо чувствовать себя, выглядеть э, в это время э, на свой юбилей, или я его не завершу, э, этот год, и юбилей не состоится. То есть, э, а здесь еще включился вот эта пандемия, э, вот эти все всякие ограничения, там, и прочие страхи и так далее. И я понял, ну, это самое время проверить уже по полной программе все то, что я э, нашел. И я действительно очень активно использовал э, эти э, знания для формирования своего состояния. Я продолжал ездить, ходить, общаться, то есть я никак э, себя не э, ограничивал ни в чем. То есть я жил обычной жизнью, то если вы следили за моим творчеством, вы знали, где я только не был за это время, из-за границы и так далее. Вот. И э, э, это, и кроме того, я чувствую себя классно, и э, ну, внешний вид, конечно, не тот, который хотелось бы иметь, но у меня еще все впереди, я планирую и дальше продолжать. То есть я вижу на себе и увидел реальные реальную помощь в оздоровлении своем, в повышении качества иммунной системы на порядке. У меня были, еще оставались остатки аллергии, которая была у меня тогда вообще запредельная аллергия, я от нее в принципе избавился, но еще остатки какие-то оставались. Я ушел и от этого. То есть, очень много проблем ушло. Вообще я чувствую себя намного лучше, чем несколько лет назад. Даже несколько лет назад. Поэтому, проверив на себе, дальше я стал проверять на, как я уже говорил, на близких, на команде, на преподавателях Академии. Вот. И, ну и дальше больше пошло. И набрал очень большой статистический материал, который позволил мне еще более усилить этот э, продукт, увидеть его еще большую глубину. И сегодня я вам кое-что в вот нашей, э, в конце я дам практику, я даже вас поведу чуть глубже, чем в этом э, нашем э, продукте, э, что покажу вам еще большие глубины. Вот. То есть здесь отказывается еще много чего не исследовано. И я к этому сейчас прикасаюсь. Вот, в частности, на, э, у меня будет ретрит на Урале э, в августе месяце, в середине августа. Э, я там уже сделаю еще один шаг в этом направлении, еще новый шаг, который откроет еще большие возможности. То есть я продолжаю идти, и, кстати, благодаря вот всем тем, кто принял участие в, нашем, э, в наших курсах, а прошло уже 10 их, и сейчас вот мы 11, по-моему, запускаем, по-моему, 11. Вот. Ваш опыт, друзья, те, кто прошел, мне очень помог укрепиться в верности принятого решения, в разработке этого продукта и позволил пойти дальше. Да, действительно, дорогие друзья, уже сотни человек опробовали на себе авто, методику Анатолия Некрасова и наглядно доказывают, что результаты могут быть абсолютно сумасшедшими. Чтобы, быть, чтобы не быть голословными, я очень хочу познакомить вас с настоящими участниками курса и показать вам, как может меняться жизнь после прохождения такого замечательного иммунного курса Анатолия Некрасова. Таких продуктов на данный момент на рынке нет. Это уникальное здоровье, это самая главная и базовая ценность, поэтому очень здорово, что вы здесь и вы сможете наглядно все это увидеть и уже даже сделать первые шаги к исцелению к улучшению своего здоровья и своего качества жизни а сейчас я хочу познакомить вас с прекрасной Оксаной. оксана из... Аня, Аня, одну минутку да? я прежде чем ты выведешь на сцену наших тех кто получил результат я хочу несколько слов сказать. Это будет более понятно тогда их выступление. Возможно, я не смотрел их выступление. Я просто знаю очень много результатов. Я не знаю, как, что вы взяли, какие примеры. А вот дело вот в чем. Чтобы было понятно, что этот тимус, вот этот вилочковое железа, на самом деле, как я сказал, имеет много функций. Так вот, повышение иммунной системы, активности иммунной системы, защитных функций иммунной системы. Это только первая функция. И она успешно выполняется после того, как проработает, проработает вот этот курс, проходит человек курс. Есть другая. Дело в том, что происходит глубочайшее очищение родовых программ, до седьмого колена, и что это мы уже говорили об этом, то есть благодаря этому происходит мощнейшее продвижение в здоровье человека. Но у него есть побочный эффект, появляется такая же, такой же прорыв в здоровье у, у родственников, у ближайших родственников, того, кто этот курс проходит. Например, дочь проходит курс изменения в здоровье, у ее родителей происходит улучшение здоровья происходит э, улучшение здоровья у ее братьев сестер то есть напрямые которые связаны вот, кровной, и у ее детей у ее детей то есть это мощь, сразу мощный курс курс такой вот здоровье появляется то есть вот такой имеет эффект и когда вот вы познакомитесь поближе с этим курсом, вы поймете, там, это здесь нет никакой фантастики, нет волшебства. Это, это простая физика, это энергетика. То есть все это работает именно так. То есть вот это я хотел добавить. И поэтому, устраняя вот какие-то проблемы вот в этом тему, вот эти программы родовые, о которых, с которых мы с вами начали беседу, мы меняем не только здоровье, физическое здоровье человека, меняется состояние человека, Он, у него появляется энергия, активность, уверенность в будущем, радость, появляются какие-то новые ресурсы, новые возможности, человек находит предназначение, то есть у него улучшаются отношения с окружающим, то есть целый букет дополнительных, таких вот, дополнительных радостей, Такие дополнительные бонусов человек получает от, от здорового, от этого тимуса. Ну вот, а теперь, пожалуйста. Благодарю, Анатолий Александрович. Мы еще обязательно вернемся. Мне очень много хотелось бы у вас спросить но важно сегодня следить за таймингом, потому что у нас сегодня обширная программа. Вот, давайте тогда вернемся к участникам курса, те, кто уже имеют результаты. Я очень хочу пригласить в эфир прекрасную Оксану. Оксане 46 лет, она живет в городе Верхняя Пышма, Свердловская область. Оксана начальник управления кредитования в банке. Вот, и прошла курс генетическое здоровье. И, собственно, сейчас поделится своими результатами. Оксана, я приглашаю вас в прямую эфир. Давайте поддержим Оксану, какие-нибудь смайлики в чат, нам будет приятно, потому что все, все волнуются так выходить на аудиторию в 500 человек. Вижу Оксану, Оксана очень рада. Что... Здравствуйте, здравствуйте всем. Оксан, расскажите, пожалуйста, с какой проблемой и с каким запросом вы пришли на курс генетическое здоровье? Ну вот случилось это 26 ноября, был поток, который организовал мастер. И у меня 25 ноября день рождения. И я прошла много курсов. И до этого события, до этой программы много книг читала и думала, что меня уже ну, практически ничем нельзя удивить. То есть, вот ну, ну что такое, вот мне могут еще дать, чтобы, вот я бы сказала, вау. Ну то есть вот ну, настолько я уже все знала, и ну, как я считала, да, о здоровье и о психологических э, э, аспектах вот, отношений мужчины с женщиной, и о том, как нужно женщине себя чувствовать, и, и прочитала книги Анатолия Некрасова. То есть ну я как бы знала, вот, считала, что я все знаю. И на курс пошла вот за вот этим вот эффектом. Вот, ну, каким-то вот генетическое здоровье, вот что-то такое вот, ну, что-то такое не, необычное в самом названии меня вот именно привлекло. И плюс еще это было под мой день рождения, 25-го мне день рождения, 26-го начинался курс. И я вот как бы начала проходить этот курс. Проходя курс, я выполняла все задания, все э, рекомендации мастера, Сказать, что, ну, вот какой-то тоже вот был такой у меня, я не чувствовала сильных в процессе изменений, но дала себе установку, что я буду делать все верно и как вот, как положено как требуется. Оксана, а, а что требовалось? Я думаю, нашим гостям очень интересно, что же конкретно с вами делали на этом курсе. Ну вот, ну, конечно, открытие, первое мое открытие – это об обу органе, об этом тимусе. О том, что он нас существует, о том, что он деградирует, а не развивается. Это для меня было вот, ну, какое-то просто сногсшибательное открытие: что, его, что в нем вот эти заложены программы семи колен рода, и э, этот орган во мне, и я что-то могу в этом плане поделать и поправить, для меня это было ну, как бы серьезное открытие. Э, надо было прорисовать род. Надо было вот, ну, представьте, там 256 человечек. Своего, своего рода мамы и папы вот но я это рисовала на мольберте и приложила такую грандиозную как бы такую силу воли, наверное, и вот эмоцию практически весь день рисовала, вот не отходя от этого мольберта так вот, ну то есть много было вот и медитации, и значит знания глубокие, даже может быть, ну не медицинского характера, но глубокие какие-то психологические и вообще о Тимусе, что это за орган, как он существует, как он работает, я полезла в литературу вообще плюс там дополнительно читать информацию об этом органе и узнала что оказывается тимус поддерживается витамином цинком то есть а потом вдруг в пандемию там в, в этом двадцатом году стали говорить что пейте цинк и будет вам здоровье я думаю о но ну, это ведь не случайно потому что цинк это витамин а, тимуса ну и в общем все это вот так вот закручивалось. Но курс закончился в феврале месяце. Я вышла с не вау-результатом. Мастер назвал, значит, результат мой. У меня было 50 или 60 процентов восстановления тимуса, то есть было куда дальше развиваться. Вот. Но самое интересное было дальше, и это происходит вот и по сей, по сию, по сей день. Значит, Я кратко скажу, что... Я начинала восстанавливать здоровье по-женски у гинеколога, и мне рекомендовали в ноябре месяце удалить полип. В апреле месяце я пошла, я не стала перед Новым годом этого ничего делать, в апреле месяце я пошла снова проверяться, мне полип не нашли. Я задала вопрос: а вообще такое бывает? Они рассасываются? Мне говорят: ну, в принципе, нет, таких случаев не бывает. Я говорю, ну а что у меня тогда за случай такой раз? Вот он рассосался. Ну они развели руками, стали активно его искать этот полип, искали, искали, не нашли. Я два УЗИ там посетила, три, и так они его и не нашли. Ну, дело в том, что я дальше этот процесс восстановления, ну, скажем так, не сильно поддерживала, поэтому, ну, оставим эту историю, там она такая, со своим концом. В другом аспекте, вот о том, о чем говорила Анатолий Александрович, что не только здоровье, не только свое здоровье. У меня, значит, мама... Живет одна, значит, в Казахстане, и с родственниками не поддерживала отношения. Я тут звоню, и она говорит, вот весной я ей звоню, она говорит, я помирилась со своей тете и тетя ко мне придет жить, и мы будем жить вдвоем вместе, поддерживая друг друга. То есть это вот, это вот идет объединение рода. Звоню папе, говорю, папа, как ты там себя чувствуешь? с таким уже знаком вопроса, он говорит, доча, что-то происходит, я говорю, это я тут мучу, это я как бы тут волшебством занимаюсь, он говорит, ну, я чувствую, потому что у меня и... по, А папа у меня работающий, ну, он не пенсионер, он генерал, и он в строю, и он говорит, я это ощущаю, в общем, силы у меня такие, что еще ого-го. Вот, и вот во всех аспектах, но еще что хочу добавить, в плане, значит, я начальник в банке, да? ну, начальник управления, я женщина сильная по духу, и как бы мне сложно свои вот сильные качества скрывать, но вот вот этот курс мне дал одну интересную мысль и вещь, которая сейчас меня сопровождает. Тимус, я так его поняла и приняла, но, может быть, меня мастер поправит, это мой мужчина. Мой мужчина внутри, моя сила, моя защита, моя опора. То есть это вот тот мужчина, которого не надо скрывать и, и стараться быть женственной, да. Не надо говорить, что нет, у меня нету таких качеств. Я вот как бы, я слабая, я вот такая вся э, другая, да. Вот женственной, какой хочется быть. Нет. Но вот, вот эта сила и м -м, такая вот мощь и защита, она вдруг у меня... Э, ну, как бы сформировалась, что ли, или сложилась вот в этот орган, тимус. И теперь он моя защита, он моя опора, он вот там да, моя поддержка. И каждое утро я прикладываю руки к груди, вот это одна из тоже из медитации, одна рекомендация, из, из рекомендаций Анатолия Александровича, И я с ним разговариваю. Я желаю, благодарю его, желаю ему здоровья, желаю здоровья нам обоим, чтобы он меня поддерживал, и я его тоже поддерживаю. И каждое утро это уже процесс, ритуал, который я не представляю жизни без этого процесса. И у меня 22 июля, еще тоже хочу поделиться одной новостью приятной, 22 июля родилась внучка. И роды у дочери были естественные, значит, все прошло хорошо. И вот, вот этот процесс сам родов, это была среда, со вторника на среду. В течение дня я просила весь род, все семь колен рода поддержать нас, и чтобы роды были вот на, благостными, положительными для моей дочери и для малышки. И все действительно прошло именно так. Оксана, я поздравляю вас с этим прекрасным событием. Это, это, это, это чудо, конечно, Может... рождение человека, расширение вашей семьи, желаю вам здоровья. И у меня еще есть такой один вопрос. Вот вы такой абсолютно серьезный человек, руководитель, банк, все четко, все серьезно. Расскажите, насколько вам легко или трудно было выполнять практики, которые необходимо было делать для того, чтобы получить результат? Потому что весь курс генетическое здоровье построен на энергопрактиках. Как бы люди, кто впервые это делают, как, как они реагируют? На это. Вот на вашем опыте как это было? Ну, вот я человек, да, вот как вы правильно сказали, и поэтому мне было сложно делиться. Я вот находилась в чате, я видела, как много люди пишут, как много люди рассказывают о своих эмоциях, о своих... Я не настолько активно делилась, всего того, что у меня не было времени, всего того, что там у меня как бы... все как-то внутри меня происходило. Но вот этот, вот этот чат и поддержка в чате, да, даже прочтение вот этих комментариев людей, они вдохновляли, они вот давали вот, этот, вот, вот эту эмоцию, да, того, что ты, ну, вдруг в какой-то момент у тебя появляется, ну, не то, что желание все оставить, да, ну, вот, что есть дела поважнее, ну, вот, наверное, тут вот что-то как-то, ну, что-то не то, что не сработает, ну, вот, я говорю, были моменты, когда я говорила, просто надо так делать, не жди результат, не жди, вот я привыкла, да, что есть действие, есть результат, но тут я себе просто вот позволила процесс без результата. Просто процесс, вот просто я иду, иду, иду, а результат, ну, наверное, он будет. Если он будет, я поблагодарю Вселенную. Если его не будет, но ну, я, значит, еще не готова, значит, я готова была пойти еще на второй курс генетического здоровье То есть я это тоже себе позволила этому быть. Вот, но вот даже после первого курса, вот все, я проживала все задания, вот все рекомендации, не спешила, там есть такая особенность тоже на этом курсе, очень приятная, комфортная, что нет тайминга, когда тебе говорят, ну, ты вот не успел, и как бы и не успел, успевай, да? То есть тебе дают как бы столько времени на проработку каждого урока, каждой ступени, сколько тебе нужно для твоего комфортного состояния. И это тоже очень важно. Да, согласна. А, Оксана, я вас благодарю за то, что поделились такими важными, сокровенными а, вещами, которые вы проживаете. Я очень надеюсь, что вашу энергию почувствовали а, наши зрители. А, многие вам тут пишут сердечки, цветочки шлютые. Глаза, Да, это прекрасно. Я вам желаю дальнейшего погружения в свое здоровье, выхода на какие-то новые уровни и здоровья, конечно, всей вашей семье. Благодарю вас. А мы пойдем дальше с вами, дорогие наши участники. Благодарю. Работая над курсом Генетическое здоровье, да, над контентом нашей академии, я тоже всегда поражаюсь, каких результатов достигают люди. То есть это прям снятие серьезных диагнозов, это качественное улучшение жизни. То есть те, кто практически, там не знаю, болели ноги, колени, не могли ходить начинают с этим справляться. Если есть у вас желание, хочу вас познакомить еще с одной участницей нашего курса. Это прекрасная Татьяна Крушановская, учительница из Киева, абсолютно, казалось бы, рядовой обычный человек, но который вышел на совершенно вообще новые уровни. Сейчас ее просто не узнать. И давайте послушаем ее историю, потому что она пришла на курс в очень плачевном состоянии, болела все. То есть, если не работал лифт, Татьяна уже не могла подниматься пешком. Это вообще было катастрофически истощенное уже состояние. Ну и кто знает, как работают учителя в школе, наверное, тоже вы поймете всю серьезность ситуации. Вот, давайте послушаем, что рассказала нам Татьяна о своем участии, как изменилась ее жизнь. Ну, чтобы понимать, что у меня было, первое намерение мое было просто... Жить, дышать, ходить, хотя бы я не могла даже от метро дойти до дома. Живу на седьмом этаже, я никогда пешком не ходила. Если лифт был поломан, поднималась с остановками. Была астма, болела спина, кости. Ну, не знаю, наверное, лучше перечислить, чем что у меня было здоровое. Это даже тоже сложно найти. Я без боли практически не начинала свой день и не заканчивала. И еще во время лечения астмы принимала очень много гормон, гормональных препаратов и внутривенно, и в таблетках. И просто принимала сальбутамол, все, что содержит гормоны. И нарушения были большие с весом. И за время прохождения марафона здоровья, ну и сейчас я продолжаю, конечно, этот процесс, у меня ушло, наверное, где-то около 12 килограммов. Стала питаться правильно, причем очень легко, непринужденно, без абсолютных усилий с моей стороны. И что очень важно, у моих детей поменялись тоже привычки. Некоторые, у меня три сына, и они избавились от своих зависимостей. Еще, как говорится, аппетит приходит во время еды, и... Я поняла, что мне недостаточно э, развита во мне женственность, моя женская половина. И я вступила в женский клуб, который очень помог и до сих пор помогает мне становиться более мягкой, нежной, настоящей женщиной. И я себя гораздо лучше чувствую. На работе заметили это мужчины, коллеги, и изменили ко мне даже свое отношение. И так как я работаю в школе, много мальчиков, тоже очень сильно поменялись сами мальчики мои отношения даже с ними. И когда заходят теперь ко мне в клад, говорят, что у тебя случилось с твоими учениками? Они просто поменялись, наверное, выросли просто. Родные сказали, что я поменялась, и они заметили сами у себя и удивлялись, откуда взялось у них здоровье, силы. Мама не могла тоже подниматься, у нее очень больные были суставы, вены послеинсультное состояние. И она сняла бинты, говорит, «Я сама начала ходить, сама начала двигаться, я хорошо себя чувствую». еще во время прохождения генетического здоровья курса просто невероятные происходили отношения изменения в отношениях с моими родными. Много лет мне было очень тяжело общаться с, с моей старшей сестрой, с мамой. Хранились детские обиды, недопонимания. И вот незаметно даже для меня, как-то они сами начали со мной общаться, я в ответ, и мы намного открытие, намного дружелюбнее и искреннее стали звучать друг с другом. И даже когда я видела… Прежде дерево своего рода мне казалось, что за моей спиной никого нет, что у меня половина рода отсутствует, потому что мужской половины практически не осталось. Мальчики как-то рано погибали и рано умирали все мужчины. И вот сейчас я понимаю, что мой род возрождается, и у него есть будущее. Да, у рода Татьяны появилось будущее. Чуть-чуть у нас тут прервалось. Вот, дорогие друзья, да, как, как это все заметно, как работа с родовыми программами меняет качество жизни. Вот о чем говорил мастер, о том, что родовых программ очень много. Это, не знаю, там слабые пьющие мужчины, сильные женщины, я не знаю, масса сценариев, которые могут быть нами неосознаваемы, потому что, к сожалению, многие из нас не знают о том, что происходило в роду, да, какие там были ситуации. То есть, ладно, еще там бабушек про еще как-то более-менее может быть знаем, а что там было дальше? История умалчивает. И, собственно, на курсе генетическое здоровье как раз идет очень глубочайшая работа с родом и вытаскивание как раз причинно-следственных связей вашего состояния сейчас, да и не только вашего, а в, в целом состояния вашей семьи и ваших близких. И работая с собой, естественно, идет очень большое влияние и на ваше окружение ближайшее в том числе. Ну и люди начинают отмечать как все меняются. Я прошу подключить мне презентацию, пожалуйста, и мы продолжим далее. В общем, уникальнейший курс, абсолютно я такого вообще не видела нигде. И действительно, рот и тело очень сильно связаны. Так или иначе, мы храним всю, всю память наших предков. И, собственно, очень важно помнить о том, что наша энергетика Сила, да, наше духовное развитие, оно может очень качественно изменить нашу жизнь. И помните о том, что мы всегда комплекс духовного и физического. То есть мы не просто плоть и кровь, да, есть что-то еще более важное в нас. И, конечно же, вот на курсе «Генетическое здоровье» вы получаете этот самый метод, которым можно влиять и воздействовать на свое физическое тело через свои... Энергии. Вот. И, собственно, перестраивая свое сознание, вы тоже можете изменить свою жизнь, привлечь в нее радость. Мастер очень много говорит о радости, это действительно важнейшая составляющая нашей жизни, о которой часто в карусели будних дней мы забываем, да, становясь теми роботами, потому что надо бежать туда, делать то, пятое, десятое и так далее. А вот этот вот самый баланс да, настроить, чтобы быть гармоничными, научиться жить с комфортом, с удовольствием, вот это, конечно, дорогого стоит и когда так живешь вместо болезням поистине не остается в вашей жизни и что сейчас у нас есть инструмент который нам позволяет сделать нашу жизнь таковой Аня, Аня одну секунду да? можно я чуть-чуть добавлю здесь буквально небольшую ставку сделаю Нужно, я обязательно. Вспом, вспомнил дело в том что человек у которого вот оказывается, который проходит курс, у него тимус оказывается очень активно, пробужденно, он чистый, активный и начинает работать на окружающее пространство. То есть не только близким это помогает, не только, вот как я назвал, ближайшие родственники получают помощь, но и те люди, с которыми общается человек со здоровым тимусом. Он как маяк, его тимус светит и, как бы ведет разговор с тимусами тех людей, с которыми он встречается, и производит с ними тоже исцеляющее действие. Вот у нас тоже пример одной женщины, которая, она иммунолог, она работала в красной зоне, то есть, ну, зоне, где непосредственно была работа с коронавирусом. Вот, она сама там работала спокойно, то есть она прошла всю эту работу и легко и не, и не заболела. Но мало того, она с некоторыми больными, которые привозились с диагнозом коронавируса, она беседовала, только беседовала. А к утру с них снимали этот диагноз, потому что их тимус включался освобождал человека от этого вируса, и человек здоров. То есть, понимаете, вот этот маяк, который зажигается в груди у человека, этот вот активный э, тимус, здоровый активный, активный тимус, он становится исцеляющим для очень многих, кто окружает человека. Это, это я хотел добавить. Да, и у нас как раз слайд в тему «Человек мощнее солнца». Очень красиво, Анатолий Александрович, вы сравниваете, что очень, очень неправильно недооценивать вашу же внутреннюю силу. Важно ее, наоборот, активировать, расправить крылья. Этот свой внутренний потенциал раскрыть на всю катушку, и действительно можно оставить позади многие болячки, неприятные какие-то вещи, которые снижают это качество жизни. А насколько мы с вами знаем, да, если что-то где-то болит, там, да, руки, ноги, хвост отваливается, то ни о какой радости, ни о каком качестве, конечно, речи быть не может. И а, так много сейчас всяких этих болячек, болезней, и все это крайне неприятно. Но круто, что сейчас можно действительно все это изменить. Антон Александрович, это просто чудесно, что вы создали этот иммунокурс «Генетическое здоровье». Как вам это вообще чудесным образом пришло в голову? Это, конечно, великолепно. Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, для кого лучше всего подходит эта программа? Вот для кого она будет максимально эффективной? Кто эти люди? Вы знаете, вот практика показала, вот эта вся статистика этих 10 предыдущих курсов показала, что, в принципе, этот курс, Полезен всем, начиная с 25 лет. То есть с момента, когда вилочковая железа начинает угасать. У кого-то угасает быстро, у кого-то медленно. Но если пройти вот этот иммунокурс, если взять эти практики в свою жизнь, они очень легкие. Вот здесь женщина сказала, говорит, утреннее общение с тимусом, положила руки, Натимус поблагодарил его, любовь послала ему, и все, этого достаточно, чтобы он расцвел, ожил и пошел дальше. Так вот, начиная с этого момента. И чем больше возраст человека, тем обязательнее это нужно. К 40 годам уже практически у всех он не работает. А его, его зачастую даже в медицине принята практика, его даже удаляют хирургическим путем, так как он умирает, и начинает, как бы считается, он начинает отравлять организм, его убирают. И у нас была одна проходящая курс, женщина, и у нее этот тимус стал оживать, и в ней стали происходить изменения в организме. Она не понимает, что происходит. Обратилась к врачам, немедленно надо убрать тимус. Он у вас как-то неожиданно активизировался и так далее, и так далее. Она звонит мне в панике, так и так. Я говорю, ни в коем случае. Продолжай с ним работать. Это сейчас организм перестраивается под новое состояние здоровья. Продолжай, продолжай. И она продолжает, стала продолжать, продолжать. Она Но нас мне до конца не поверила, я ее понимаю. То, что медицина там навалилась на нее, родственники все, немедленно на операцию, она поехала в Санкт-Петербург к одному профессору, тот посмотрел все, посмотрел, говорит, у вас идут удивительные, непонятные мне, но удивительные, важные процессы, не беспокойтесь. То есть он ее тоже поддержал, успокоил, и она действительно, она прошла это все, и у нее все ожило, ушли болезни и так далее, и так далее. То есть чем больше возраст человека, тем более активно надо заниматься. У нас, по-моему, вот среди э, э, тех, кто прошел этот курс, э, ста, самый старший возраст, э, по-моему, 77 лет женщине. 77 лет, обратите внимание. А таких у нас много, за 50, за 60 много. Вот 70 лет, я запомнил, у нее тимус тоже стала оживать, она... У нее изменился цвет лица, радость, глаза заблестели, там родственники не могут понять, что с ней происходит. Она стала молодеть на глазах и, и уходить. Какие-то э, заболевания, даже хронические заболевания. То есть это все работает. И поэтому я сказал, начиная вот где-то с 25 лет и дальше. Но 25 лет – это уже когда начинает умирать тимус. Очень важно бы эти знания иметь и раньше. Для того, чтобы потихоньку с ним общаться и не допускать вот этого момента, когда уже надо, когда надо реанимировать его. А нужно желательно пораньше. Поэтому я бы назвал возраст еще раньше тех, кому надо это использовать. Да, замечательно, по возрасту понятно, ну и, конечно же, этот курс, я думаю, подойдет людям, которые загружены максимально и какой-то сложной интеллектуальной работой, и физической работы, потому что сейчас, конечно, очень у нас большое информационное давление, мало отдыха, много делай-делай-делай, достигаторство все вот эти вот вещи, система требует да, от нас очень высокой эффективности, и, конечно, здоровье страдает. Поэтому если вы много работаете, если вы вообще не можете выключиться из своих процессов, то тоже энергопрактики от Анатолия Александровича очень могут вам помочь гармонизировать свою жизнь и улучшить состояние здоровья. Ну и результаты курса, конечно, действительно потрясающие. Мы уже на основе опыта сотен людей точно можем сказать, что генетическое здоровье помогает выравнивать энергетический баланс в теле, а, соответственно, получить бодрое и хорошее самочувствие. Представьте, да, как классно жить, хорошо себя чувствует. Совершенно Аня, другие, другие ресурсы открываются, другие высоты. И Аня, Аня, одну секунду. Вот здесь вот я тоже добавлю, я сказал о возрастном диапазоне. А вот э, есть еще действительно такие вещи, о которых вот ты сейчас стала говорить, и я скажу, что сейчас очень многие люди страдают от страхов. И вы знаете, специально существует программа нагнетания страхов для того, чтобы люди еще более оказывались в болезненном состоянии. Так вот, здоровый активный тимус, он убирает страхи. Человек становится уверенным своим завтрашнем дне, он спокойный, он радостный, он веселый, страхи уходят, а страхи, знаете, это серьезная почва, пожалуй, самая благодатная почва для многих болезней. Поэтому тимус действительно активный, пробужденный, исцеленный тимус, он убирает эту почву для болезней, страхи. Да, действительно, сейчас очень много делается для того, чтобы максимально раскачать общество, потому что боящимися людьми легче управлять, это однозначно. Ну и, конечно же, очень важный результат прохождения курса «Генетическое здоровье». Это чувство опоры, опоры внутри себя, когда ты э, знаешь, ты фактически становишься абсолютно несламливаемым, не сгибаемым, и ты можешь преодолевать абсолютно любые препятствия, потому что... Есть одно, ну что опереться, у тебя всегда есть, есть ты. Это тоже, опять же, сильно-сильно влияет на качество жизни, и в коем случае нельзя про это забывать. Вот. Ну и работа с родом. То есть если вы действительно хотите передать своим детям здоровье, гармонию, то начинайте работать с собой, и все потянется, и близкие, и родители, и родные тоже начинают это чувствовать, и в их жизни тоже происходят изменения. И, собственно, наши участники курса сегодня тоже озвучивали эти прекрасные результаты. Совсем скоро запускается 11-й поток курса «Генетическое здоровье». Вижу в чате, вы уже спрашиваете, когда, сколько, куда, как все это дело организуется. Давайте не будем томить, не будем тянуть. 3 августа стартует 11-й поток курса «Генетическое здоровье». И только сегодня на вебинаре мы предлагаем вам самую выгодную цену на участие в этом курсе. Только для вас. Буквально уже после окончания вебинара этой цены уже не будет. Даже на сайте сейчас у нас совершенно другие цены. Мы очень ценим ваше время, что вы пришли и провели с нами этот вечер, поэтому только для вас будет самая лучшая цена. И, конечно же, «Одиннадцатый поток» не обойдется без нововведений, без сюрпризов, без бонусов, которые мы приготовили с большой заботой о вас. А, Во-первых, это подготовительные семь дней. А, то есть мы понимаем прекрасно, что люди неподготовленные, а, немножко трудно включаться да, в энергопрактике, во все вот эти вот процессы. Поэтому мы даем вам неделю, семь дней, семь шагов. Это будут аффирмации, это будет музыкальная терапия, это будет создание правильного образа здоровья, потому что зачастую люди даже не понимают, а что вообще такое здоровье. Ну, вроде как бы это слово, да, мы все его знаем с детства, мы на всех днях рождения желаем друг другу здоровья, но, как показывает практика, в полной мере не все понимают, что вообще такое здоровье. Вот, и еще много чего интересного будет за эти семь дней, поэтому... Не пропустите хотя бы эти семь дней, даже если вы не планируете пройти курс, что зря, но все-таки пройдите вот эти семь дней, это безоплатно, вот, и э, начните делать первые шаги к качественному изменению своей жизни. Вот. А в целом, как выглядит курс «Генетическое здоровье»? Мы сегодня много о нем говорим. Это 9 модулей, каждый из них по 3 дня. В первой части мы занимаемся анализом состояния здоровья, потому что это очень важно, да, вообще понять, оценить масштаб, как все это будет происходить. Во второй части вы буквально знакомитесь со своим тимусом, активируете его, диагностируете, начинаете чувствовать, как он работает. То есть все это под руководством Анатолия Александровича, все очень понятно, очень пошагово, разберетесь однозначно. И Третья часть – это работа с родом, непосредственно отношения мужчин и женщин в каждом из поколений. На самом деле многие спрашивают, что ну как же, я вот ничего не знаю, тоже все в порядке, все эти вопросы решены, у Антона Александровича есть методы и уже проверенный подход, как это все делать. И как раз в третьем блоке вас ждет еще одна новинка, помимо семи дней подготовки к о работе с генетическим здоровьем. В третьей части курса вас ждет лекция Анатолия Александровича по самостоятельной диагностике болезней количество болезней в роду. Мы решили облегчить. Ваш путь к здоровью. И Анатолий Александрович выделит время на аудиоконференцию с вами, с участниками курса «Кто пойдет в 11 поток». И, собственно, все вам это буквально на пальцах объяснит, как найти эти болезни, сколько их, что с ними делать, какой масштаб, насколько все запущено и так далее, чтобы вам уже было понятно, как с этим быть. И, соответственно, четвертый модуль, четвертая часть – это пошаговый алгоритм и схема исцеления. То есть очень важно дойти до конца для того, чтобы прям в полной мере включить все... Процессы. Ну и, соответственно, если вы пойдете на курс, то вы сможете повысить свой иммунитет. Увеличить защитный порог организма. А сегодня это очень важно, потому что сами знаете, да, ходите в аптеку, это сейчас самый самый дорогой магазин, это аптека. Вот Давайте будем здоровыми для того, чтобы уже избегать этих походов и продлить свое состояние молодости и хорошего самочувствия. Поверьте, все в ваших руках. Наши а, участники курсов очень наглядно это демонстрируют, что в любом возрасте можно быть счастливыми, прекрасными, а, чтобы глаза сияли и чтобы жить в радость. Ну и, конечно же, вы сможете ощутить, наконец, то самое спокойствие, чтобы мыслить позитивно, чувствовать себя энергично. И это это очень здорово. Конечно же, сократить количество всяких вирусных инфекций, всяких УРВ и все прочее. Впереди у нас осенний-зимний сезон. И, знаете, да, всегда пик заболеваемости плюс состояние пандемии. Вот, ну и, я прошу прощения. Прошу прощения. Антон Александрович, помогайте. Друзья, дело в том, что действительно мы сейчас создали курс, который поможет решить очень многие вопросы. Я вообще надеюсь, что этот курс пойдет более массово, чем сейчас. Ну, какие-то там сотни, тысячи человек, этого мало. Когда пойдут десятки тысяч человек, пройдут этот курс, то ситуация будет меняться радикально. Потому что каждый человек, прошедший этот курс, он еще и оздоравливает целый род получается целую веточку родового дерева планеты, всего человечества. Поэтому очень важно прохождение этого курса хотя бы одним представителем рода. Тогда весь род меняется, качество меняется жизни, отношения, вот даже был пример, отношения между родственниками, получается. И это не фантастика, это все. Кроется вот в этих, в этих программах, родовых программах, от которых мы избавляемся. И там открываются шлюзы к новым качествам, к новым ресурсам, к новым отношениям, к новому предназначению. Открывается предназначение у людей. Они входят в новую свою реализацию. И это, эти примеры тоже мы фиксируем. Тоже статистика достаточно интересная. Я продолжаю над этим работать. Итак, друзья, я... Аня, помог? Все нормально? Да, все нормально. Видимо, у нас сегодня такие, такие энергии, что и так хочется много сказать. Что... Аж подавилась, аж забудь дыхание сперла. Так, я прошу презентацию вернуть мне, пожалуйста, сейчас, чтобы у нас все было максимально наглядно, потому что в чате спрашивают. В чате спрашивают, как непосредственно проходит курс, сколько он длится и так далее. Давайте на механике курса остановимся подробнее, потому что мне очень хочется, чтобы сегодня вы максимально четко понимали, как это будет происходить. Итак, наш курс длится один месяц, четыре недели. Это формат видеоуроков, аудиоматериалов. В виде медитации, аффирмации, в виде чек-листов мы постарались максимально структурировать эту информацию, эту, казалось бы, сложную, непонятную, новое да, знание, такого никто не дает. Мы постарались по максимуму перевести это на русский, на понятный язык для того, чтобы ваше восприятие облегчить максимально. Мы в этом году, в этот раз, в одиннадцатом потоке, решили сделать максимально удобным прохождение курса, и он в этот раз будет размещаться на топовой площадке для размещения онлайн-курсов, это GetCourse. Там есть специальное приложение, то есть очень удобно вам будет открывать уроки, не надо запоминать никакие пароли, все это вот прям очень быстро, наглядно и удобно. Уроки... Тоже достаточно короткие, то есть это 10-15 минут вашего времени, и это, это комфортно. Мы ценим а, ваше время, мы понимаем, какой ритм жизни сейчас у современных людей, поэтому предусмотрели и этот момент. Соответственно, через день вам будут открываться уроки на площадке ГЭД-курса, Одновременно с этим будет чат поддержки. Наши участники отмечают, что это действительно чат поддержки по-настоящему, потому что люди делятся своими искренними историями. Всегда можно задать вопрос, всегда можно получить поддержку и почувствовать, что я не одна, да, я не один с этим, совсем. И вот вместе единым фронтом, единым потоком идти к общим целям. Плюс ко всему, мы, естественно, даем дополнительные возможности в виде поддержки кураторов то есть, это человек. Человек, как будто ваш личный наставник, который будет с вами, который будет работать конкретно с вашим запросом и помогать вам двигаться максимально глубоко, максимально эффективно. Это тоже очень важно, поэтому на а, тарифах премиум и ВИП вы можете обеспечить себе еще такую дополнительную поддержку. Мы предлагаем вам групповые сессии в... На тарифе премиум, где в небольших группах вы будете встречаться, общаться и опять же идти еще дальше, еще больше. То есть тут уже зависит от ваших целей. Насколько ваше намерение быть здоровым, избавиться от всяческих неприятных моментов по здоровью сильно. Чем оно сильнее, тем, соответственно, глубже вам стоит идти. Ну и, собственно, я уже сказала, да, про новинку, про онлайн лекцию Анатолия Александровича по самостоятельной диагностике. Анатолий Александрович, расскажите поподробнее, почему людям так трудно самим диагностировать? Меня видно сейчас. Алло, Аня, меня видно? Да. Ага, хорошо. А то я здесь кое-что переключал и не понял. Дело в том, что на самом деле это нетрудно. Но большая часть людей, как вы правильно заметили, заражены вот этим суетой. Ум идет впереди, мешает почувствовать свое сердце, свою интуицию. На самом деле все очень просто, интуитивно, если так вот настроиться, можно все это прочувствовать, какие процессы идут и помогать этим процессам осознанно. Но в чем еще высокое качество этого курса, что если человек даже ничего не видит, ничего не слышит, у него все равно идут процессы изменений и он достигает хороших результатов. Мы, мы же тестируем всех, кто проходит этот курс, и мы с ними э, смотрим, кто что решил, кто как проходил, кто что использовал, кто, у кого какие способности открылись. То есть мы все это смотрим. Так вот, э, практически все, кто даже не умеет общаться, там, э, не чувствует себя свою душу, свои тонкие планы, там э, не может вообще интуицию свою, даже э, интуитивные какие-то вещи не может понять. Все равно происходят изменения, и мало того, начинает открываться все это чувство, это видение, это понимание глубокое понимание себя. То есть это вообще я все больше и больше влюбляюсь в этот, этот Тимус, потому что он несет такие возможности, такие ресурсы человеку, как я сказал, уже пять слоев, пять матриц, по которым и каждая матрица открывает какие-то новые и новые ресурсы. Вот мы уже сейчас, а, кстати, пять. Я уже вот буквально сейчас, готовясь, готовясь к ретриту, я открыл и шестую матрицу Тимуса. Это вообще... Фантастическая такая э, матрица, но это, это уже высший пилотаж. То есть в нем заложено огромные возможности, которые помогут э, даже тем, кто не знает, как общаться, помогут, э, они все равно могут э, изменить э, ситуацию с кимусом просто общением с ним, обращением к нему. С, нужно вот, просто э, научиться общаться с ним. И тогда все состоится. Да, дорогие друзья, действительно, это безумно важные сегодня навыки, важнее каких-либо, не знаю, интеллектуальных развитий, еще что-то научиться слышать себя, свое тело, взаимодействовать с ним и по максимуму долго сохранить молодость, здоровье нашего тела, потому что все возможно, когда ты здоров, когда ты хочешь жить и двигаться дальше. Это, конечно, дорогого стоит. Ну что ж, уже прям в чате у нас уже не терпится нашим зрителям узнать про условия, как, как все это у нас будет проходить. Поэтому давайте продолжим, что мы вам предлагаем. Где моя презентация? Модератор Евгений, я прошу вас меня подключить, благодарю. Итак, как же начать курс? 3 августа мы стартуем, 11 поток. Сегодня на вебинаре всем участникам мы предлагаем зафиксировать самую выгодную, самую лучшую цену и по самым вкусным и выгодным условиям получить этот шанс на новое качество жизни, на новое свое здоровье, на исцеление себя, своих близких, своей семьи, своего рода в целом, для того, чтобы передать это и своим потомкам в том числе. Итак, собственно, мы сегодня уже обсудили, как будет проходить курс, да, то есть все максимально структурировано и удобно для вас. Как, собственно, попасть на курс? У вас уже появилась кнопочка под вебинаром «Купить», да, соответственно, важно оплатить или забронировать участие. Мы вам предлагаем три разных способа оплаты. Мы тоже продумали самые максимально комфортные условия. Что за три способа? Полная оплата сразу же, да, если вам сейчас это комфортно и удобно, либо вы можете забронировать себе место по хорошей цене, будучи участником вебинара, отправив всего лишь 1000 рублей. Остатки уже, как вам будет удобно, уже свяжется с, нами, с вами наша техподдержка. Вот. Или вы можете оформить рассрочку от банка Тиньков, это тоже сегодня очень распространенный инструмент, если вам хочется взять этот шанс, но, например, возможности а, сейчас нет, а, ничего страшного, все решаемо. И, например, если вы будете бронировать а, в, второй тариф, да, то а, ежемесячная плата за участие в этом курсе будет составлять там, порядка 1600 рублей, то есть это... Это тоже вполне комфортно. Сегодняшняя самая выгодная цена сохранится для участников вебинара до 30 июля, до 19 часов вечера по Москве. Так что не теряйте этот шанс, не теряйте эту возможность для того, чтобы ее взять и использовать. Никому больше такие условия мы не дадим. Эта ссылка скоро сгорит. Вот, так что используйте. Итак, какие тарифы мы вам предлагаем? Да? Мы тоже здесь продумали разные варианты вашего участия. Опять же, вы можете сами выбрать глубину, на которую вы хотите погрузиться. И мы предлагаем вам выбрать из трех, трех тарифов, ну, четырех, сейчас об этом чуть попозже, три основных и четвертый, такой бонусный, дополнительный, это тоже новинка 11-го потока. Итак, три основных тарифа – базовый, премиум и VIP. Соответственно, название уже тоже нас ориентирует да, на определенное наполнение этих пакетов. Соответственно, базовый тариф самый простой, вы получаете доступ ко всем модулям и к лекции по диагностике, соответственно, тоже поддержка чата, в общем, такая вот база-база, которая тоже может дать вам очень большие результаты, почему бы и нет. Тариф премиум уже такой более насыщенный, более такой <смех>, серьезный, он отличается от базового тем, что здесь у вас есть поддержка кураторов. Вот, то есть непосредственно наставника, человека, который уже глубоко продвинулся в работе со своим тимусом, со своим здоровьем, и он будет с вами на связи. Это всегда очень классная мотивация не бросать, не останавливаться, потому что это нормально, мы люди, нам свойственно в каких-то... В нестандартных ситуациях, да, а, может и не надо забросить, отвлечься на что-то. Вот на этом тарифе, конечно, можно уже себя обезопасить от этого для того, чтобы действительно получить результат по максимуму. Вот. Так что обратите ваше внимание, тем более посмотрите, какую хорошую цену для вас мы предлагаем. То есть так, этот тариф стоил 14 тысяч рублей, а вы можете его получить всего за 9. Посчитайте, сколько можно тратить на лекарства, да, те же простуды, те же там УРВИ, и, и посмотрите, какая может быть выгода. Ну и, соответственно, тариф VIP – это очень продвинутый, очень глубокий тариф, потому что, Здесь вы получаете персональное общение с мастером по своему вопросу. Вот. Плюс ко всему тоже кураторы, вот эти вот все бонусы, лекции и очень глубокое погружение в улучшение своего здоровья. Ну и четвертый тариф, про который я хотела вам рассказать, это вообще такая супер классная... Штука, которую мы придумали с командой. Это тариф с личным коучем. То есть, например, если вы собираетесь уехать в отпуск, например, в августе да, очень часто такой может быть лето это период отдыха для многих, или у вас есть какая-то сейчас большая загруженность, или другие курсы. В этом нет ничего абсолютно страшного. Вы можете взять. Тариф с коучем и начать обучение в комфортном для вас режиме, не завися от запусков курса с общим потоком. Вот. Так что смотрите, если для вас это комфортно, то подключайтесь. И здесь еще... Отличительная черта этого тарифа в том, что мы предлагаем еще вам здесь получить а, такую специальную цену на личную консультацию с Анатолием Александровичем а, и, собственно, тоже решить какие-то свои вопросы. Это очень ценно, поверьте. Кто, кто уже общался с мастером, тот знает, насколько это может быть а, глубоко и ценно. Итак, пару слов хочу тоже сказать про кураторов нашего курса. Это все выпускники нашей академии, люди, которые давно находятся в работе со своим мировоззрением, которые делают большой прогресс в этом. Вот. И у каждого тоже из них своя удивительная, абсолютная история. Сейчас пару слов скажу. Наталья Харченко, она же куратор курса «Генетическое здоровье», она исцелила вообще себя от онкологии с помощью методик Анатолия Александровича, представляете, и теперь делится своими знаниями с другими. То есть это очень здорово, когда человек сам прошел определенный путь, да, и, конечно же, он несет совсем другую частоту этим. Вот, и, конечно же, всех кураторов лично отбирал Анатолий Александрович. Вот, и это лучшие студенты, поверьте, те, у кого самые восхитительные результаты. Кирилл Малыгин, он тоже известный мастер, работает с маятниками, рейки, активно помогает тоже делать диагностику зерен болезни и еще имеет психологическое образование, что тоже очень усиливает процесс. Вот Татьяна Мишина тоже выпускница нашего самого большого и сложного и ценного курса гармоничное развитие личности ведущая женского клуба. Любовь Наливайка, у нее 20 лет стажа реабилитолога и тоже большой опыт работы с разными людьми, с людьми с серьезными диагнозами. То есть человек в медицине, человек понимает а, вообще природу болезней и тоже достаточно интересно. Вот, поэтому очень мощная компания, мощный поток, 11 не пропустите. Занимайте местечко, потому что только сегодня лучшие условия для вас, потому что вы нашли сегодня время с нами пообщаться, с нами повзаимодействовать, отдали нам свою энергию, вы с вами поделились. Вот, Поэтому для вас мы предлагаем самые самые выгодные условия на участие в курсе генетическое здоровье а, вот покажу немножечко как выглядит платформа нашего обучающего э, курса да где это все находится кто еще э, не пользовался так выглядит Get курс, то есть все очень удобно все подписано э, все интуитивно разберется даже не очень опытный пользователь э, э, компьютера так что для вашего удобства все. Ну и плюс, да, все мы сейчас уже пользуемся мобильными телефонами, уже все меньше сидим за компьютером, поэтому, конечно же, мы предусмотрели эту возможность, и сейчас вы сможете получать уроки, смотреть их, делать домашние задания с помощью мобильного приложения Чатю. Um, тоже там все очень удобно, вы оцените, поверьте мне. Итак, как купить курс, да? как механически это все сделать? Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке под презентацией, либо по ссылке, которая в вашем телеграм боте есть. Это тоже только для вас. Она завтра в 7 часов вечера по Москве станет неактивной, поэтому времени на раздумье практически нет. Успевайте занять место, либо оплатив полностью, либо внеся тысячу рублей предоплаты для того, чтобы зафиксировать свою цену. Вот. Напоминаю, что есть еще Tinkoff рассрочка, очень удобная вещь, и сумма ежемесячного платежа на премиум-тарифе будет всего лишь чуть более 1600 рублей. Думаю, это сумма, которую может себе позволить практически каждый, особенно если речь идет о здоровье. Вот. И, соответственно, если вы сегодня бронируете место и э, вносите предоплату в 1000 рублей, остаток суммы вы э, вносите до 3 августа. То есть тоже такая небольшая рассрочка платежа есть. Определяйтесь с тарифом, который вам наиболее комфортен, и, собственно говоря, приступайте. Потому что курс стоящий, таких предложений на рынке нет. Вот. И, собственно, после оплаты не пугайтесь э, Доступ откроется 3 августа, потому что курс начинается 3 августа. Не раньше, не паникуйте, ничего нигде не потеряется. У нас никто не теряется, мы очень в этом плане скрупулезны к каждому, к каждому участнику. Вот, соответственно, не, не теряйте эту возможность. Вот, тут уже небольшая памятка, да, как происходит оплата. Все тоже очень интуитивно. Все очень понятно оплата а, пройдет с любой карты с любого банка любая страна все мы предусмотрели платежная система все сделает а, грамотно а, главное принять это решение и это намерение осуществить, действительно стать здоровым, счастливым, исцелить себя, свой род, избавиться от влияния родовых программ, почистить свою энергоматрицу, разобраться со своим тимусом, активировать свой тимус. Поверьте мне, это возможно. Сотни людей, поучаствовавших в нашем курсе, уже это доказали. Итак, одиннадцатый поток объявляется открытым. С Богом в добрый путь, друзья! Мы очень хотим, чтобы вы нашли ключ к своему здоровью через работу со своими внутренними ресурсами. Ну что, а теперь перейдем к самому вкусненькому. Ответим на вопросы, которые нам поступали. Благодарю, сегодня был очень активный чат, и вопросы очень разные. Анатолий Александрович, давайте начнем э, с вопросами. Итак, э, мы сегодня много говорили про ТИМУС, и... Естественно, у людей возник резонный вопрос, что делать, если вилочковая железа удалена? И как быть, если сама вилочковая железа воспаляется? То есть уточните, пожалуйста, как, как вот чисто механически с этим работать, если этого либо нет, либо уже это болеет, больно. Начну с последнего. Когда болеет, срочно нужно заниматься очищением, оздоровлением э, ТИМУСа. То есть вот этот курс просто э, как можно быстрее включайтесь, и э, это поможет вам решить ваши вопросы с ТИМУСом. Не бойтесь, идите, идите вот в этот процесс его оздоровления, очищения, используя эти методы. Будут, могут быть какие-то обострения, но это исцеляющие обострения. Мы уже убедились, ни, один, ни одному человеку не стало хуже, вот, сотни прошли, уже больше тысячи человек прошли, стало хуже от этого, от этого процесса, поэтому идите спокойно. У того, кого уже удалена вилочковая железа, это, конечно, немного усложняет процесс, но надо понимать, что удалена физическая часть. А, как я сказал, Тимус вообще, его проекции есть во всех планах во всех тонких телах человека, и мы работаем и с ними тоже. Вот эта практика, она пред, предполагает работу и с ними тоже. И более сильно включаются именно те тонкие тела, и они в какой-то степени, даже в большой степени, замещают недостаток отсутствия физического тела, тимуса. То есть процесс все равно идет, может быть, он не столь быстро идет, но он все равно приводит к очень положительному результату. Так что в этом случае тоже нужно работать. Угу. Благодарю, Анатолий Александрович. Давайте пойдем дальше по вопросам. Еще не все поняли да, информацию про ТИМУС. И уточните, пожалуйста, спрашивают спрашивает вас Яна, откуда данная информация, что ТИМУС содержит в себе информацию до седьмого колена? Как это проверить? Яна, я сейчас не буду долго рассказывать. Войдите в курс. Пойдите на курс, пройдите его, и вы многое поймете, многие вопросы у вас снимутся. Если у вас останутся вопросы, мы тогда с вами поговорим, потому что я встречаюсь с каждым, по окончании мы проводим коллек уже коллективную консультацию, и там вы можете задать этот вопрос. Дело в том, что вопрос «как?» у меня первое, что у меня возникло, действительно, это у меня у самого такой вопрос возник. Но я нашел ответ на этот вопрос. Я долго занимался этим, но я нашел. А главное, что меня убедило, не то, что я нашел ответ на этот вопрос, а то, что э, этот ответ закрепи, закреплен сотнями э, положительными результатами. Ни один человек, завершивший курс, не остался в старом состоянии. Все, у всех произошли серьезные изменения в жизни, в здоровье и так далее. Mm -hmm. Да, это, это действительно так. И ключевое слово здесь, друзья мои. Слушайте внимательно мастера, кто завершил курс. Это действительно работа, ваша собственная глубинная работа с собой. Вот прям обращаю ваше внимание, что надо действительно дойти до конца. Далее, вопросов много, постараемся все успеть. Анастасия интересуется, выдержит ли неподготовленное тело такие проработки? Вот, Аня уже говорила о том, что на самом деле занятия простые и легкие. Я называю этот курс воздушным, то есть много воздуха то есть да, там минут 20 в день позанимался и все и там 9 занятий распределены через несколько дней то есть очень легко они очень короткие легкие поэтому нагрузки какой-то мощной нагрузки на физическое тело энергетические нагрузки там медитативной нет все очень легко и просто я вообще сторонник очень простых и легких методик я сам не люблю что-то себя загружать я ценю время, и поэтому мы нахожу всегда максимально эффективные, максимально простые, максимально короткие средства. Mm -hmm. Да, я подтверждаю, потому что я тоже монтировала курс генетическое здоровье, и действительно все очень просто. Вообще, мне кажется, Анатолий Александрович, особенность вообще вашей работы в том, что вы же часто говорите о том, что вы стараетесь все по максимуму упростить, дойти до сути, до причины, до фундамента, поэтому вам дается практически разжеванная информация. Друзья мои, ваше, ваше дело – это только взять это и пропустить через себя, впустить это в себя. Дальше уже… Эти зерна будут прорастать совершенно новыми результатами, и это действительно так. Итак, Светлана спрашивает, у мужа был простатит, после лечения низкая либида, а больше всего психологически он не может восстановиться, страх постоянный. И коли уж тут мы про мужчин заговорили, еще второй вопрос дополнительный: Вообще мужчины как вдерживают курс генетическое здоровье? Потому что муж, муж Светланы колеблется, но кажется, готов пойти в курс. К сожалению, мужчины слабо верят в такие вещи, мало идут, хотя для них-то как раз очень важно. Потому что они всегда перегружены, их здоровье всегда изношено больше, чем женское. И они и уходят из жизни чаще и раньше. То есть все говорит о том, что мужчинам нужно серьезно заниматься собой. Но! Зачастую они э, находят э, для своего тела только какие-то физические упражнения, там спортзал, допустим, бег, там, и так далее. Друзья мои, это не решает проблемы. Э, Здоровое, вот такой вот э, таким образом приобретенное здоровье не гарантирует здоровую жизнь. А вот э, решение вопросов на энергетическом уровне открывает другие возможности. В конкретном случае. Э, э, для устранения проблем с простатой этот курс очень сильно поможет. Почему? Потому что я вам сейчас поясню. Дело в том, что более всего, вот мои исследования показали, более всего в ТИМУСе хранится как раз негативной информации от взаимоотношений мужчины и женщины, то, то есть как раз связаны вот со всеми этими процессами. Потому что эта э, информация записывается очень глубоко и мощно. Э, согласитесь, взаимоотношения мужчины и женщины – это всегда пик э, остроты, пик эмоций, пик э, какой-то ну, мощнейших энергетических выбросов. Даже тот же оргазм, согласитесь, это, это записывается очень сильно. Поэтому все взаимоотношения муж-мужские, между мужчинами и женщинами, негативные взаимоотношения, они записываются в первую очередь в тинус, И излечив их, вы убираете саму основу, на которой может родиться простатит. Это проверено, и многие имеют уже другой результат. Mm -hmm. Благодарю, Анатолий Александрович. Продолжу... Могу, могу сказать о себе. Мне вот 71 год будет через два месяца. У меня с этим делом вопросов нет. Хотя, mm -hmm. хотя, хотя это... были наметки, были наметки. Вот года, два, два года назад я почувствовал, что что-то вроде бы простату, я понял, что она существует. Сейчас я забыл опять о, о ней, что... Нас существует. Ну, дорогие зрители, я думаю, это лучшее вообще подтверждение качества программы Генетическое здоровье, потому что да, младшей дочке Анатолия Александровича 7 лет. И это дорогого стоит. Итак, продолжим. По вопросам пишет нам Юлия. В возрасте 18 лет у нее в районе Тимуса без какой-либо причины, без какой-либо травмы появилась вмятинка, дырочка, отметинка. Доктора, к которым ходила Юлия, разводили руками, но она и не беспокоилась особо, потому что это не беспокоит, это не болит, просто такая отметинка. Анатолий Александрович, как вы думаете, что это может значить? Почему так может быть? <связано> Я так сходу не смогу сказать. Здесь надо более тонкое исследование. Если вас глубоко интересует этот вопрос, то первое, можете прийти ко мне на консультацию, и мы тогда уже исследуем глубоко. Или прийти, или по, по скайпу консультации или пройти курс и посмотреть на что какие у вас будут процессы происходить но ну, я вот сегодня же сказал о том что 25 лет после 20 лет это обязательно надо проходить а до 25 лет тоже желательно чтобы уже не было никаких в дальнейшем проблем но здесь еще такой момент сейчас вообще все болезни молодеют вы знаете то есть Тимус, оказывается, вот мне последние сведения пришли, Тимус, оказывается, уже у многих начинает уходить из жизни в 20 лет. То есть это серьезная вещь, поэтому надо заниматься. Вы знаете, вот я слушал, как Аня представляла наш курс, рассказывала о разных вкусностях. Вообще, я не сторонник вот такого продвижения, но учитывая то, что сейчас на рынке чего только нет, и если мы Просто скажем, у нас есть замечательный курс, и люди просто пройдут мимо. Привыкли к каким-то ярким шоу, где можно все увидеть, прочувствовать и так далее. Мне даже в какой-то степени, ну, как сказать, жалко, что ли, что такая ценность, мы ее поставили специально, цены минимальные, чтобы как можно больше людей прошло, и нам приходится это еще... И объяснять и доказывать, какая то цель. Это вообще уникальный продукт, которого не было еще в истории Земли и нет равных ему сейчас. Поэтому, ну ладно, это моя эмоция, прошу прощения. Анатолий Александрович, это прекрасная эмоция. Я вас благодарю, что вы ей поделились, потому что, да, у нас, друзья, у нас большая команда, вот, и... Мы всегда коллективно в творческом потоке решаем такие вещи, и действительно, да, сейчас есть определенные современные требования, маркетинг и все вот эти вот дела, и никуда нам от него не деться, вот, поэтому мы пытаемся найти какой-то оптимальный баланс между всем этим. Для... Действительно, давайте пользу. И наш энергообмен с вами, он был максимально сбалансированным. Итак, у нас еще один очень важный вопрос. Девушка уже два раза написала. Мне очень хочется, я, чтобы вы ответили. Давайте дадим ей свое внимание. Ее зовут Гулаин. И она пишет о том, что сыну 7 лет, и он страдает энурезом. Не знает, как помочь, к врачам обращалась, к народной медицине обращалась. Помогите, пожалуйста, Анатолий Александрович. Просит вас Гулаим из Казахстана. Вы знаете, здесь, конечно, более глубокая причина. Она связана с э, отношениями и к сыну, и у вас в семье. Э, и в первую очередь э, многое хранится не того в вашем сознании. То есть здесь э, Тимус, конечно, тоже в какой-то степени может помочь, но главное больное место – это у вас, э, прошу прощения, это голова. У вас, у вас не у сына. И этот вопрос надо решать серьезно, потому что в таком возрасте, ну, это могут у мальчика потом проблемы быть в психике еще дальше. Поэтому я вам предлагаю такой вариант. Я в первых числах октября буду в Казахстане проходить, проводить поток жизни. Тренинг – это мой мощный тренинг, который... За 9 дней э, такого почного глубокого общения будет в прекрасном месте, э, в 60 километрах от э, Алматы, в горах, будет проходить. Э, это произведет глубочайшее изменение сознания, э, вашего, вашего сознания. Вы решите очень много вопросов своих личных, своей семьи и своего сына, конечно, обязательно. То есть это очень такой мощный процесс, кто знает мой поток, кто прошел его, тот понимает его ценность. Вот такой поток я впервые провожу в Казахстане, и это будет с 1 по 10, со 2 по 10 октября. Угу. Благодарю, Анатолий Александрович. Да, потоки жизни – это, конечно, бесценный тоже курс, прекрасный и замечательный. Последний вопросик. Я просто воспользуюсь служебным положением и хочу, чтобы он прозвучал. Здесь уже говорил, говорили в чате такие вопросы. Я, кстати, объединю несколько вопросов касаемо беременности, ее либо не ненаступления, либо наступления беременности с патологией, внематочной беременности. С чем это может быть связано если никаких ни абортов, ни инфекций. И может ли курс Генетическое здоровье помочь долгожданную беременность запустить, чтобы все это случилось? Благодарю, Аня, за этот вопрос. Ты интуитивно почувствовала его важность. Дело в том, что у кого есть проблемы с беременностью, вообще с приходом детей, кто собирается приводить детей, то есть планируют приход детей. Обязательно пройдите этот курс, обязательно. Надо вычистить эту все родовые программы, убрать, чтобы не было никакого наслоения на вашего ребенка. Вы посмотрите, что происходит. Только один из десяти детей сейчас рождается здоровым, полностью здоровым. Один из десяти. Такая статистика. и большая часть проблем идет именно из родовых программ. Поэтому вычистить род до седьмого колена – это самый великий, самый большой подарок, который вы можете сделать своему ребенку, будущему ребенку. И настоящему тоже, но и будущему в первую очередь. Потому что они приходят уже в совершенно новое состояние, в новое качество, в новый род. И совершенно в новом состоянии. И, конечно же, и здесь устраняются многие проблемы, которые порождают разные патологии. Без сомнений. Много примеров у нас на эту тему. Благодарю, Анатолий Александрович. И вообще всем, кому важна и для кого сейчас эта тема приоритет на тема рождения, беременности, и кое еще каких-то вещей на YouTube-канале Анатолия Александровича. Мне кажется, надо прям отдельную подборку сделать по этой теме, потому что уже есть ряд просто бесценных, полезнейших эфиров, которые тоже могут вас навести на какие-то на очень важные, ценные мысли. Дорогие друзья, я благодарю вас за эти прекрасные, важные, ценные вопросы. Конечно, я понимаю, сколько еще у всех всего интересного, вот, но в рамках вебинара мы, конечно, не можем объять необъятное. И, конечно же, все ждут уже долгожданный сюрприз от Анатолия Александровича. Анатолий Александрович, какую практику вы для нас приготовили? Мы готовы максимально начать ее. Хорошо. Все, я приступаю. Время мы обещали по полтора часа, чуть больше уже, поэтому сделаю практику еще короче, но не менее эффективнее. Друзья, не беспокойтесь. Мой принцип всегда... Все гениальное просто. Нужно делать очень простые вещи. И вот сейчас, сейчас я вам предлагаю, это будет удивительный сакральный процесс. Удивительный сакральный. Мой тимус, он очень активен и очень мощный. Он работает сейчас на всех, кто здесь присутствует. И... Он помогает, он уже общается с вашими тимусами. И многие даже уже почувствовали, наверное, какие-то вот, прислушайтесь себе. Вот сейчас вот успокойте свой ум, свое сознание, суету. Ну, присядьте, уберите кружку, чай там прочее. Ну, присядьте, прислушайтесь к себе. И обратите внимание вот на эту часть груди. Обратите внимание. Дальше. Потрите руки, потрите руки, так, чтобы они стали горячими. положите их сюда, положите вот сюда. Пусть тепло от этих рук через кожу, мышцы, кости дойдет до вилочковой железы, до тимуса. И начинает его согревать. А вы в это время мыслен ли вслух, если вы одни, можете говорить, дорогой мой, любимый, прости, что я столько лет не думал, а может даже и не знал о тебе. Не думал, что ты обладаешь такой силой, такой мощью, таким богатством своих возможностей. Я думал, что ты просто простой биологический орган, несешь простую биологическую функцию. Прости, прости. Я благодарю тебя, что ты со мной, что ты еще жив. Хотя бы немного. У кого-то очень, может быть, несколько клеточек. Ничего, дорогой. Я тебя люблю. Я этой любовью наполняю тебя. Я наполняю тебя своей любовью, и каждый день буду обращаться к тебе с этой любовью. Для того, чтобы ты очистился, освободился от всего, от всех тех родовых программ. Чтобы ты наполнился новыми энергиями. Чтобы ты помог моему организму быть здоровым. Радостным, счастливым. Еще я хочу с, с тобой еще заниматься глубже и глубже с тем, чтобы открыть все твои ресурсы. А у тебя их много. Еще раз. расти. благодарю, люблю. Почувствуйте. Почувствуйте отклик, почувствуйте состояние. Вот так вот, своими словами, не надо здесь за мной повторять. Своими словами, только с любовью, уважением, с благодарностью общайтесь с Тимусом 2-3 минуты в день. Но если хотите, чтобы он был действительно на высоком уровне, на высоком состоянии, нужно пойти в его глубину, что мы предлагаем в нашем курсе. Но даже сейчас, я думаю, многие из вас, что-то почувствовали, какой-то отклик, напишите, пожалуйста, буквально несколько минут. Поделитесь тем, что вы ощутили, почувствовали, услышали. В некоторых методиках Предлагают стучать по этому месту. Пожалуйста, не делайте это. Тимус очень нежный. Он питается любовью. Да, стуком можно достучаться, но он нежнее, чем стук. Анатолий Александрович, у нас уже есть обратная связь в чате. Пишут, что чувствуют тепло, свет, энергию, э, легкость в груди, тепло, радость, э, жар, магнитик теплый, сердце стучит быстро. Слезы навернулись, когда обратилась к тимусу, стало горячо, вибрация, как только приложила руки, тепло, чувство любви, руки как магнитом притянулись, спокойствие, тепло, покой и улыбка, дрожь, тепло, хочется плакать, ощутила, что был снят слой, первый с Тимуса, вибрация, ореол света вокруг Тимуса увидела, тепло, мурашки, вот такие интересные ощущения у людей и, и много пишут о благодарности. О благодарности за этот опыт, за эту короткую медитацию, за этот короткий диалог с Тимусом. Да, друзья, это, это действительно чудесный процесс. Представьте, если вы месяц будете это делать, и какие могут быть ощущения и результаты. Это, конечно, чудеса. Ну, это самая простая практика вот из нашего курса но уже ее делая, вы, я, вы увидели, есть результат. Представляете, что будет, когда вы все это освоите и будете с ним заниматься профессионально. Мало того, друзья, мало того, я вам еще скажу одну важную вещь. Работа с тимусом это только начало энергетической работы с телом. Это мое только начало. Я уже делаю следующий шаг. За тимусом пойдут еще один важный орган человека, которым мы с вами откроем еще более мощные процессы затронем и еще большие, большие результаты получим. Так что в путь, друзья, будьте с нами. Мы всегда, наша Академия, на передовой, всегда на острие самых лучших, самых эффективных практиков, практик методов. Так что mm -hmm. благодарю. До свидания. Uh, благодарю, Анатолий Александрович, вообще бесценное общение с вами. То вы находите время на такие встречи с людьми, на то, что делитесь такими ценнейшими знаниями, опытом. Это, это очень дорого стоит. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что у нас нововведение 11 потока. 7 дней вы можете начать а, проходить курс абсолютно бесплатно. Вы можете получить фундаментальные практики. Сделайте этот первый шаг, если вы еще не решаетесь, если не знаете, как там, что будет проходить. В любом случае вы уже получите результат. Напоминаю о том, что сегодня э, мы дарим вам самые выгодные уча... условия участия в этом курсе. Кнопка «Оплатить» уже под этим вебинаром. Воспользуйтесь этой возможностью, ее больше не будет. Времени на раздумья немного. А до завтра, до 7 часов вечера по Москве эти условия действуют. Потом все. Потом будет только Дороже. Я благодарю вас сегодня за вашу активность, за ваше участие, за то, что были с нами. Приглашаю вас на курс кинетическое здоровье». Таких продуктов больше нет. Это действительно доброта, это счастье, это радость, это гармония, которая уже совсем близко к вам. Сделайте этот свой первый шаг. Я вас благодарю. И думаю, что пора нам завершать наш сегодняшний процесс, отдыхать, набираться сил, потому что уже 3 августа стартует наш поток, и, собственно, там будет еще интереснее, еще глубже, еще важнее. Ну что ж, на этой радостной ноте я буду завершаться. Я прощаюсь с вами. Мне было очень приятно с вами находиться. До свидания.